чтобы сейчас исполняем песню. Внутри молитвы. Звезда моя далекая. Помпушкой в горной долине, что вдоль засыпанки, под я Which is the Думаю о что сердце разбито, то надежда еще жива.